Как вы видите, у нас T7. T7 нормальная темка. Кстати, по T7 сейчас у нас очень хорошее, серьезное обновление. T7 хорошо, скажем так, шагнул вперед, обновился. И, представляю вашему вниманию, уже обновленный сайт. Это раз, во-первых, уже на глаз не так давит. Там как-то было немножко все мрачно. Но самое главное здесь то, что улучшенный функционал. Треугольный арбитраж теперь работает. Как должен работать? Соответственно, теперь у нас не будет таких моментов, как на старой версии типа там сидел в ожидании и тому подобное. Здесь у нас 21.02 стартует треугольный арбитраж. Интересно, как это, конечно, все будет работать. Но тут еще тоже другие моментики есть. Типа. Сигналы скальпинг у нас там а, с 18-го стартует, а, потом что у нас там NFT Bot Marketplace, там 31 0 3 В общем, много разных компаний начинают запускаться, типа там сигналы скальпинг, а, стейкинг и тому подобное. Как вы видите, проектик нормальный, живой, работающий, постоянно какие-то новости себе закидывают обновления. И самое главное, что дает нам постоянно заработать. То есть, можно, конечно же, просто зайти в самую простую темку, сделать себе депозит, и, как говорится, на автомате начнет все работать, само по себе все движивать там, зарабатывать, вся эта умная движуха. Ну, нам что надо? Нам просто-напросто надо завалить сюда лавэху, и как на старом сайтике, так и на этом сидеть, балдеть, смотреть. Кстати, аккаунты, то есть это вся одна и та же движуха, только на новый лад. Аккаунт, если у вас был, то он подходит и сюда. То есть нет такого, что типа новый аккаунт создавать. Можно создать новый, можно зайти сюда со старого аккаунта. Все работает максимально а, просто, максимально быстро. То есть любой ваш вопрос... Есть всегда ответ, есть, любую там информацию нажали, все, инструкция, прочитали, что к чему, как, где, куда работает, как эта темка занимается вашими деньгами и продвигается. Кстати, очень хорошая вещь вот здесь. Форма, можно заполнить форму, и когда вы будете выводить бабки, когда к вам придет налоговая, скажет, дядя, а что, за, а что за движуха, откуда вы боссы? А ты говоришь, да сам ты дядя, блин, смотри, вот отсюда, вот там, показал телефончик, компьютер, блин, я лавеху закинул, лавеха крутнулась, мутнулась, все. Днем торгую, вечером блотую. Все у нас, короче, красиво. Так что вот такие вот движушки, темки у нас получаются. И все, вам придет на почту официальный документ, что никакая там Шарашкина контора. Эта контора официально зарегистрирована в Варшаве. Также есть криптореестр. Полностью вся информация есть. То есть тут есть прикрепленные документы. Можете со всем этим ознакомиться. Сертификаты, туда-сюда. Вся вот эта движуха. Тут читать, не перечитать. Классать, не переклассать. То есть, если какой-то тошнотик здесь имеется. Дотошный. Которому все нужно вот прямо в жопу влезть. Пусть залазит, читает. Как по мне, работает. Бабки приносит. Прекрасно вообще. А, так, что у нас? Также VPN-сервис. Свой VPN-сервис, который... Будет делать ветер Виклаб и партнеры про Ну, партнеры Про, да не до этого еще, конечно, чуть-чуть надо будет уровня добрать, чтобы добраться. Это говорится для серьезных дядек. Ну, а для нас самая интересная движуха будет это, конечно же, будет треугольный арбитраж. Конечно, сейчас можно и межбиржевой арбитраж зайти, то есть бабосики опять Залетели на автомат поставил все она на автомате там круть вверх там бисвап там еще какая-нибудь тема ван между биржами перекрутила перекрешивала все лавеха вам пришла вы такие проснулся глаз приоткрыл улыбнулся о, прекрасно все с этим вообще вопросов нема так по поводу помощи если вдруг все-таки мой обзорчик вам не зашел и вы что-то не так не допоняли либо еще какие-то моменты либо сами где-то натупили. Нажимаем кнопку ⁇ Помощь ⁇ У нас открывается админ, менеджер по инвестициям, менеджер по инвестициям, медиа-менеджер. Э, всегда тут 24 на 7 все работает. Вы просто такие, а, мне нужно сюда. Все. Кнопку нажал, написал, типа, я там гусь туда-сюда. Блин, все. Вам ответили, вопрос ваш решили, вопрос ваш закрыли. Ну или же просто, не дай бог, какая-то там движуха будет. По сайту непонятная с этим я думаю вам все понятно правильно правильно так ладно двигаемся дальше вот теперь о том что где зарегистрировано как зарегистрировано какие закладовые 5000 злотых закладовый ну короче как чпшка открыта это вам и дает момент такой что вы можете бабосы выводить снимать и когда налоговая дзензил не вам в дверь Дядя, откуда у тебя Мерсик новенький появился, блин, либо Рейндж Ровер? Ты такой, да, ты давай, тормози, все, смотри, у меня все официально, все красиво. Сел на машинку и, и уехал, короче. Так что с этим, как вы понимаете, все, намази. Ладно, идем мы далее. Это у нас криптор, криптореестр. По криптореестру, блин, я не знаю что нам здесь смотреть высекать ну есть он как бы тут я не знаю конт но там какая-то там что-то еще что-то короче документы есть что-то как-то есть это уже хорошо то есть бабки захотите отмыть они у вас отмоются там заработать зар... получится по-любому сто вот, процентов как вы видите блин 126 страниц блин я не знаю кто вообще этим занимался кому-то было не впалось писать. человек конечно с хорошими неровами ладно здесь тоже все понятно идем далее что у нас далее далее у нас twitter по twitter у нас постоянно какие-то новости обновления движухи туда-сюда там что-то там а, как вы видите топ дексы да по которым эта вся тема работает Арбитраж, там, пул, статистика, да, типа, класс свап, там, короче, панкейк, Uniswap по второй версии, катают, квик свап. Так, и вы видите, что? Наторговала плюс 8,76%. То есть, понимаете, что ихняя, вот эта вот мощная движуха, она там сама себе калькулирует, сама себе считает, торгует, и все у них в огнях выходит. То есть, они наторгуют. Мы им бабос дали капитал, сказали, на, торгуй. И они такие, хорошо, браток, нахер я торгую. Э -э, собрали капитал. К этому этот капитал, блин, 10, считайте, что почти 10% с него сделали. Поделились с нами, раздали, себе кусочек оставили. Все, все, в принципе, остались довольны. Как по мне, так это ну, нормальная темка. Э -э -э так, что еще у нас? Но ну, опять же, там тут в основном, я так понимаю, не закидывает движуху с Total Profit и тому подобное, по каким парам там торгуют, там, да, трейдинг пул, там статистика за 7 дней туда-сюда, там ага, 5 процентиков делаю там 10-8 процентиков. Блин, да, в принципе, нормально все не делать. Если делать ну, вообще без рисков аккурат, по аккурату, я так понимаю, действовать, если от своего, скажем так, Мешочка с деньгами, блин, брать, торговать, там, делать плюс себе 3, 5, 10%. Ну, не знаю, там 5, 10%. Если вы 5, 10% делаете за определенные сроки, и вам это вас все устраивает, я думаю, это будет правильная стратегия. Не, конечно, не x не делать, но стабильно понемножку, потихоньку зарабатывать лавандосик. Это вам поможет. Так, ладно. Опять же, если какие-то быстрые новости, быстрые темки, либо с кем-то потрещать вам стало скучно, залетаем в телегу. По телеге туда сюды посмотрели, что там, как там, все в огнях. Опять же, старая версия была, теперь заходим на новую. А, ссылочки все ребята будут в описании, чтобы вы не тормозили, не тупили. туда сюды там что клетать, чтобы вам было все понятно. Я это все оставляю в описании. Это раз... Блин, по-любому следите за новостями в Твиттере. То есть, э, хорошая отчетность дается в Телеграме. Потому что вам это поможет сделать лавандосы. Правильно? Правильно. Все. 21 числа у нас треугольный арбитраж. То есть, наш кэш будет еще больше приумножаться. Как говорится, в треугольники в три раза. Поэтому должно быть все в огнях. Ну, ребята, на этом у меня, в принципе, все. Поэтому ставим что? Ставим лайки, подписываемся на канал по-любому, пишем комментарии. и Всем профита, всем пока!